Вы используете инструменты продержения в социальных сетях. Здравствуйте, люди интернета! Я Анна Сорина. Снова с вами онлайн-предприниматель и основатель бизнес-группы ДДД. Философия которой думай, действуй, достигай. Прежде чем приступить к оформлению своих страничек, аккаунтов, каналов, вы, конечно, обращайтесь к проработке ключевых запросов. И выбирайте низкочастотные ключевые запросы для того, чтобы попасть в ТОП. 10 или 20. Э, на примере сервиса мутаген мы рассмотрим, как эффективно можно собирать информацию по ключевикам. Итак, заходим на сайт mutagen.ru Регистрируемся и заходим в сам сервис. Он Условно бесплатный. 10 бесплатных проверок конкуренции в сутки практически для вас будет бесплатно. Ну вот первый, например, ключевой запрос, который я набираю. Как раскрутить YouTube канал. Все выпавшие ключевые запросы имеют для вас значение. Вы будете их прорабатывать в обязательном порядке для того, чтобы понять уровень низкочастотных запросов. Нажимаем «Поиск» и просматриваем. Уровень конкуренции – 12, высоковато. Для того, чтобы попасть в топ, э уровень кон конкуренции должен э составлять на этом сервисе до 5%. Поэтому мы смотрим, что у нас до 5. Здесь сколько стоит раскрутить YouTube-канал? 5 запросов. Можем посмотреть этот э, запрос и э, результаты по нему. Э, уровень конкуренции 3. Сколько стоит раскрутить YouTube-канал? 3. Просмотров 1. Мы, естественно, выбираем те ключевые запросы, которые для нас важны, которые для нас значимы, и выбираем только низкоконкурентные ключевые запросы до пяти, чтобы без наращивания случной массы вы могли выходить в топы. Все эти ключевые запросы можно сохранить. Если вот сейчас мы вернемся на YouTube канал, раскрутить YouTube канал, то, что мы вначале с вами набирали, я вам покажу. Значит, здесь вот ага, он нам выдает опять то же самое, но мы сейчас вернемся назад. Вот, мы вернулись назад, и здесь есть экспорт. Вот экспорт можно весь у себя сохранить, и потом эти ключевые запросы проработать. Проработать и использовать их. Если мы говорим конкретно о YouTube, их можно использовать в названиях роликов, и повышать уровень продвижение своих э, роликов на YouTube-канале. Я вам желаю успехов в освоении этого сервиса. Если у вас возникли вопросы, вы можете ко мне обратиться, записав на, записавшись на консультацию. С вами была Анна Сорина из Санкт-Петербурга, и я вам желаю скорейшего попадания в ТОПы.